Всем привет, привет! Вы на канале Вот ГСН, разработчики выложили на продажу А32. Давайте посмотрим на предложение, насколько оно годное и насколько оно выгодное. В состав набора входит А32 14 дней, прямо камуфляж, я к спокойно отношусь, ну есть, да есть, слава богу. x 5 на любые танчики, но только, ребят, количеством 5 штучек, поэтому не сильно жирно. Открытое все оборудование, слот в ангаре, открытое оборудование не считаю какой-то ценностью, потому что на четвертом левеле в принципе это копеечный вопрос. Что касается 30 бустеров на золото, здесь уже гораздо интереснее. Играя на десятках, если у вас 50% побед, соответственно, 50% проигрышей, а значит приблизительно 15 голды за каждый бустер в среднем вы будете получать, откатав 30 боев. Таким образом, получается 450 голды, ну а если вы играете лучше, чем 50% побед, то, соответственно, голдишка ваша прибавится чутка больше. Что касается самой машины. Если вас интересует обзор на данную машину, ребят, на моем канале есть честные обзоры на А32 и в течение видео Будут всплывающие вот здесь наверху подсказочки на видео Переходите, смотрите, если вы хотите себе купить данную машинку И присматривайтесь, как вы будете на ней играть, если у вас средний процент по победам Что скажу от себя Мне машинка нравится так себе, я бы сказал По одной простой причине, потому что все ее показатели на четвертом левеле в целом хороши Да, угол склонения вниз минус 7 не очень хорошая, но терпимо играть можно Средний урон в 140 на четвертом уровне тоже вполне приемлемый для среднего танка Танка. Бронепробитие 85 очень, очень недостающая. против тяжелого танка, безусловно, ты не попадаешься, особенно против товарища, который левелом выше. Кумулятивные будут вас спасать, в принципе, голда недорогая, можно играть и на ней, что касается урона, при этом урон падает всего на 20 единиц в среднем, поэтому, я бы сказал, тоже не сильно страшно. Что касается разброса и времени сведения, тоже вполне терпимые показатели. Как правило, на четвертом уровне мы не играем на дальних расстояниях. В основном это такие замесы лицом к лицу. И в целом с таким разбросом и временем сведения играть действительно плюс-минус можно. Что же действительно, ребят, убивает А32 в бою, это не ваши соперники, это ваше время перезарядки. Со всеми, ребят, улучшениями 8,8. И для этого танка, с учетом его картонности, это действительно беда-бедовая, Просто таким страшное. Что касается того, за сколько можно его продать, потому что многие танчики покупают для того, чтобы продать их и получить себе голду, такой себе способ, я бы сказал, довольно-таки грамотного порой э, вкладыванием денег в игру и, соответственно, грамотный донат. Так вот, ребят, здесь вы получите 1450 голды. Если прибавить к тем 450 голды, которые вы можете получить, Пол... отыграв 30 боев по бустерам, то получается 1900 золота. Выгодно или невыгодно 1900 золота за те деньги, которые вам необходимо заплатить, а именно за 4 баксам решать безусловно вам. Мое же дело вам сказать, что есть такой набор, ну и соответственно посоветовать посмотреть честные обзоры на данную машинку у меня на канале. Ребят, если вы за честность, если вы за хорошие обзоры, а у меня более 400 честных обзоров на канале уже на сегодняшний день, подписывайтесь, ребят, подписывайтесь на канал и ставьте лайки обязательно, пишите комментарии, и нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео На данный момент, ребят, у меня все Будут новости, обязательно выйду на связь Всех благ, всего хорошего вам мира И обязательно спокойствия Пока-пока